Хорошо, ну тогда расскажи мне, каков твой интерес, какой запрос, вообще, что бы ты, с чем бы ты хотел разобраться, с чем ты обратился. Я вот так вот свои проблемы думал, размышлял на вот, все время, и мне только пришло к то, выводу, что это вот алкоголь, угу. потому что в последний год моей жизни чаще стал другом, можно сказать. Угу. Как бы это как все для меня это я знаю что это плохо и нехорошо я люблю вот я например люблю учиться mm -hmm. а из алкоголя мне трудно а то и вообще неохота mm -hmm. если вот эти то, что я говорил мысли как объяснить они их никогда не было вот когда особенно у меня жена баба бабушки переживали насчет хавать другого кто-то ушел или не пришел. еще. Я все время был такого мнения. Ну, ты еще не знаешь, что лишний раз переживать. узнаешь будешь переживать. Они вот гоняли мысли. Вот последние полгода у меня эти мысли начали появляться. Только они появли, появляются вообще страшные. Со смертным исходом. Прям я вижу это все своими глазами за секунду, за две. Но я это все равно привел к алкоголю, потому что год я уже как все выпиваю. Не знаю, уж у всех такие проблемы. Ну, не знаю. Вот в таком мы были. Я не очень меня беспокоили. Сейчас, вот последние недели две, я как-то вроде более менее разобрался. Как я думал раньше, как и нормально, вот сегодня одна. Как пришла, так и ушла По поводу алкоголя расскажи, как как часто ты выпиваешь? Могу каждый день. Ух ты ж! Ну, что, меня, то, друзья, это как вечером пивка, это как замешанную прочее. Но вот чтобы до да, пьяни это естественно пятница-суббота. и быть мне совершенно не нравится. Что вот я даже не пойму, зачем я пью. Нравится вкус, понятно, Но можно его какой-то другой вкус выбрать. И пьяным мне не нравится. почему-то Хорошо, а такой вопрос. Я так понимаю, что ты а, в основном выпиваешь в компании друзей, да? То есть это не самостоятельно происходит? Я могу дома вечером, дома. Сам. Угу. если, если дома живет. Понятно. Скажи, чем ты занимаешься? Где ты работаешь, чем ты занимаешься? Сейчас я последние три месяца настройки устроился, настройки стройке, работаю, за делаем все. Копание ям или внутренней Ответь мне на такой еще вопрос. Как бы ты хотел видеть свою жизнь? Доволен ли ты своей жизнью? И да, и нет. И доволен, в принципе, все нормально. Кришна халаву есть, все здоровы. То, что у меня не получается, например, то, что я хотел бы делать и и косяки. А что бы ты хотел делать и работать, чем бы ты хотел заниматься и что у тебя не получается? Ну вот я, это получается, с апреля месяца назад, короче, три года назад я серьезно занялся тренингом, то есть я в фирму в Киевскую попал и на обучение, и все занимался, зарабатывал деньги небольшие, потому что вложения, что, что, большие, что небольшие, но мне занимался, мне нравилось. Мне нравилось то, что да, там, во-первых, учиться же, опять же, такие, надо все время постоянно mm -hmm. изучать другие отрасли, то есть, ну, планетам там, все время учиться надо. это мне извлекло больше всего, вот. Осенью, год назад, да, я попал в компанию даже, на их не торговал, хорошо, успешно, все прекрасно было, По, в один прекрасный момент, начался алкоголь, и усугубляться начал ну И все а дальше это то, что мозг не справился с уравнениями, и вот так вот вылетел, можно сказать. Так бы я вот этим бы и занимался всю жизнь. Во-первых, это умственная работа, учить не нравится, я бы всю жизнь не научился. Это же настройки сейчас работают, мне это нравится Но пока я учусь мне это нравится дело бы я одно и то же всю жизнь конечно, может быть, ты говоришь что ты внезапно начал пить да когда ты работал стало больше и я даже не заметил тот момент когда уже начал день в день пока мне жена уже не сказала просто дело в том что обычно Такая ситуация может возникать, когда есть какой-то внутренний протест, либо внутренняя неудовлетворенность чем-то. Для того, чтобы погасить это состояние, обычно возникает либо алкоголь, либо сигареты, либо сначала сигарета, потом алкоголь. Ну, то, что отвлекает от этих мыслей. Это я сам знаю, что я отвлекаюсь от этих мыслей. Я не хочу много. Почему бы не отличаться? Их же нет, надо отвлекать. Нету лишь потому, что, ну ты потому же понимаешь, что, что все. в твоих руках же, все это можно изменить. Вот насчет всего этого, там, создания, себе, я, пытался, я к вам обратился, но я ж ничего не изучал, я подписал, когда когда Леонидов Павел Леонидов. Да, Леонид. да. А то я вечно Леонид. Я... <сёк> <Чего>? <сёк> Павел Леонидов. Еще я подписался, когда он э, делал регрессивный, по-моему, гипноз называется. Это вот. я не верил, а просто ну, интересно. интересен. <сёк> все равно, что фильм посмотреть, все равно, что там люди рассказывают. <сёк> <о> <сёк> да, да, да. Все равно интересно. Вот. А с тех пор я больше ничего, у меня и подписок в YouTube, по-моему, нету. Ничего никаких таких узнать. А то думаю, да, я хоть узнаю. Читал, искал. Я ничего не понял Я понял то, что Ничего не понятно И придумывать смысла тут нет Я не знаю Но я так понял, все равно я не пойму Потому что да. кто, бы, кто бы там ни рассказывал Это надо Пережить Для этого и существует сеанс Потому что то, что я тебе говорю По факту, это просто теория это, знаешь, это то же самое, что мы с тобой сейчас будем разговаривать, к примеру, о шоколаде. Ты его никогда не пробовала, а я его попробовала. Я тебе буду рассказывать, какой он вкусный, какие у него там могут быть оттенки вкуса, но тебе это ничего не даст, пока ты сам его однажды не попробуешь. Здесь то же самое. Кто ты сейчас? Тепло. Пусть это тепло раскрывается еще больше, подобно цветку. Посмотри сейчас на алкоголь. Что ты испытываешь, когда смотришь? Ничего. И ты можешь легко проявляться через это состояние. Можешь посмотреть на своих друзей и поделиться с ними этой легкостью. Просто обнять их. Вроде обнимаемся совсем. Молодец. тепло. Очень хорошо. Пусть это происходит. Настройся на это взаимодействие. Улыбаться хочется. Улыбаться хочется. Улыбайся. Как ты сейчас себя чувствуешь? Горю. <laughs> вот, отлично. Очень хорошо. Эта твоя сила к тебе возвращается, раскрывается в тебе в полной мере. Твоя сила. Чувствую хорошо. Какой-то белый цвет, не знаю, солица. Все прекрасно, все хорошо, все хорошо. Погружайся в этот свет. Что происходит с алкоголем, когда ты на него смотришь? И опять речи выпрышли. Ведь то, что ты чувствуешь сейчас, это намного больше, чем просто Дима, чем просто тело. Это и называется жизнь, сама жизнь, разнообразная, имеющая много разных форм, тел, названий. Чувствую, как нас расслабляется. Да. Наконец-то. До мозгов дошли. вот, теперь становись. Этой жизнью, этим чувством, этим пониманием в полной мере. Посмотрим на свою жизнь, наполняя ее этим состоянием, которое ты сейчас чувствуешь. собой, настоящим. Сегодня вот было что-то такое, начал замечать, А не знаю, может это как... Начал замечать, потому что прочитал или правда? это происходит даже вот сейчас на встречу друг попросил помочь ему там, он там дом строить mm -hmm. помочь к, к трем надо домой да успеем приехали но ну, понимаем физически никак не успеваем потому что там балкон заливать никак а он еще человек такой что тебя подождут ничего страшного там полчаса я такой думаю ну ладно я люблю тебя как пойдет, так пойдет. Сломалось ведро, которое... Такие ведра ломаются вообще редкость. Сломалась, вот мы приехали заранее. Ну да. Вот видишь? То же самое, вот ты говоришь, сорвался на своего пса. После сеанса вздернулась другая сторона тебя, потому что человек, он состоит из двух составляющих. Прекрасная часть, то есть красота, любовь, да, вот эти самые теплые ощущения, которые он может ощущать, красота. И другая составляющая, это логика, контроль, жесткость и так далее, да, то есть оно может проявляться по-разному, вплоть до агрессии, две составляющие. И а, тут такой момент, что во что ты смотришь, если ты смотришь, Красоту самого себя, вот в эти самые приятные ощущения, да, то, что у тебя, к примеру, вызывает улыбка. Почему я тебе говорю об улыбке? Потому что это, проще всего ощутить это, когда ты улыбаешься. То есть когда ты улыбаешься, ты начинаешь автоматически чувствовать вот внутри, вот это, через сердце, да, чувствовать вот эту теплоту. И если ты смотришь на мир, на общение с людьми, с друзьями, знакомыми, или общаешься через это состояние, то а, у тебя нету претензий, все становится как бы на свои места, разговор хороший, да, у человека автоматически к тебе нету претензий, он к тебе проявляется хорошо, тепло, и другой контекст общения происходит, тогда как если ты смотришь и общаешься с людьми через другую сторону себя, оно же и будет тебе отражаться, то есть и там и будет агрессия, понимаешь, обида, боль, депрессия и так далее, там до безграничности. И сеанс он нацелен на то, чтобы вот это чудо ть, тебя самого раскрыть максимально. А, то есть, если даже ты просто улыбаешься и смотришь я имею в виду внутренним взором, да, смотришь в себя, то оно тоже расширяется. Ведь оно не только на уровне тебя распространяется, ты начинаешь это чувствовать по, по отношению ко всему. Вот это и говорит о том, что а, все и есть ты. Вот через это можно ощутить эту связь со всем то, чем ты и являешься на самом деле. Понимаешь? И ты можешь сам культивировать это состояние, если ты благодаришь себя, ведь так как мир — это и есть отражение тебя самого, ты благодаришь себя, и когда ты благодаришь себя и говоришь себе приятные вот эти слова, то у тебя и внутри только самые хорошие чувства просыпаются, у тебя нет желания с кем-то воевать, кого-то в чем то обвинять, да, там, с кем-то ссориться, депрессировать. То есть начинает раскрываться вот эта красота внутри тебя, и она же начинает отражаться и вовне. А дело в том, что я тебе в прошлый раз говорила, что мир — это и есть осознанная энергия. Что это значит? Что... Все, что существует, то, что мы видим, это лишь формы. А эти формы наполняют вот именно вот это чувство. Это за пределами понимания. Ты не можешь это объяснить, но ты можешь это почувствовать. Эта связь через чувство происходит. Поэтому я тебе и говорю, что понять это невозможно, но это можно ощутить. И вот то, что с тобой происходило в процессе сеанса, свет, вот эти все, огонь, это же все ты и есть, это твоя сила. Вот этот, этот огонь, когда вчера нет, я не буду пить. Вечер же подходит. А как по привычке в магазин. Говорю, да нет, не хочу. А потом что хочу и начинается какая-то борьба, да нет, между этим. И потом опять так вот точно такой же огонь в груди не из-за чего. Раз. И так нету никакой борьбы, да просто я не хочу. Не буду. Зачем? Все моментально. Ну, несколько раз такое было, что борьба какая-то проходила. В ну, да, да, да. Нет, нет да. Это же, это же здорово. Это говорит о том, что как раз-таки мы пошевелили вот эту вот часть, другую сторону тебя, которая стремится к выпивке, скажем так. То есть поэтому и происходит вот эта скачка, понимаешь? Раз оно поднялось, это говорит о том, что это необходимо доработать. Принять это в себе через, через, через вот эту красоту самого себя. Потому что когда происходит, что ты через эту красоту смотришь на эту сторону себя, там э, этот протест, который проявляется, да, это негативная составляющая, она просто растворяется, ей не за что цепляться. Культивируя это в, себе, в самом себе, то есть расширяя это в самом себе, твоя жизнь она будет и меняться, и наполняться. В, жизнь будет, в твоей жизни будут появляться другие люди, те которые готовы общаться с тобой на одном уровне понимания, почувствую, как все самое доброе, самое красивое, самое хорошее сейчас раскрывается в тебе, как цветок, как мощный, теплый свет, огонь твоего сердца. Ведь это и есть красота твоей души. Позволь этой приятной энергии проявиться, по-настоящему проявиться сейчас. И это и есть настоящая свобода, когда тебе нечего прятать, нечего скрывать, что сейчас с тобой происходит. хорошо <свист> и посмотри через это хорошо посмотри на ту агрессивность или на желание которое хочет выпить просто посмотри <свист> Какое желание О котором ты мне говорил Посмотри на алкоголь И на собачку На которую ты там накричал Чего ты на нее кричал в тебе на нее кричал я что-то слева холодом подумала и на этот холод посмотри с улыбкой просто улыбнись ему <antis> <reco Christ> <сосить> я за шея просто спокойный. Тот, кто в тебе смеется, он точно знает все это. Что? Ну, не знаю, ты мне поначалу говорил, ничего не понимаю. Вот теперь ты понимаешь? Да это и есть это чувство то, чем ты и являешься на самом деле ведь оно в тебе вот проявляется легко, через смех через вот это счастье и ведь когда ты расслабляешься и улыбаешься у тебя не возникает вопросов у тебя одни ответы на все Посмотри на свою жизнь и на ту игру с алкоголем тоже посмотри. Алкоголь теперь смеши. Ну ты мне сам же говорил, что мне не нравится, но я пью. Ты знаешь, все равно, что мне эти трусы жмут, они мне маленькие, но я их одену. Не знаю, ты такой хороший, неужели ты сам себе этого не чувствуешь? Я вот чувствую в тебе это, как в тебе этого много. Как прекрасно в таком состоянии, еще и быть спокойным. Я вчера ждал мультики, оказывается. Да. Зачем? Ну да. Я тоже не знаю. Это как в стихах. Мы пришли сюда наслаждаться. И каждый сам для себя выбирает путь наслаждения. Кому-то нравится, не знаю, купаться в грязной луже и обмазывать себя всем мусором, который там вокруг валяется. <с <с <смех> и и, и еще в узких трусах <смех> В этой луже сидеть <смех> И злиться на весь мир, какие все плохие <смех> Потому что у него трусы узкие <смех> Либо купаться в чистом озере Есть мороженое Смотреть на солнышко <смех> Вот это и называется важность, когда ты узкие трусы на себя надеваешь, даже в разговоре. Показываю пальцем, это у вас узкие трусы. Да. Потому что ведь каждый, он такой, какой он есть, он не может быть тобой, а ты не можешь быть кем-то. Вот это и называется принятие. Ну то есть... У тебя есть собака, которую ты любишь, но ты же не заставляешь, не знаю, ее надевать твои штаны, делать себе стрижку и быть тобой. У каждого есть свое место. И ты не навязываешь на него какие-то свои представления. Понимаешь? Я не пойму. <смех> Тот, для кого этот мир прекрасное чудо, вот кто смеется. Ты настоящий. Прям ребенок. <смех> да. Да. Очень светлый, очень добрый. <смех> А самое смешное, что, знаешь, те, кто ходит в узких трусах, они обычно на таких смотрят и говорят, а ты что, обкурился, что ли? А сам идет злой, и трусы на нем очень узкие. Как мне посмеяться потом? Ну как это может куда-то деться, когда это и есть ты сам? Это я сейчас спросила. Сейчас такое же состояние, что и вопросов нет. Любые сложности этого мира прячутся только в узких трусах. Все. И не смеяться, да, <связывая> конечно, да, да, в том-то и дело, да. Спасибо вам, Виктория, <связывая> <связывая> вам тоже Дмитрий, <связывая> Если ты будешь не против, я бы очень хотела опубликовать эти сеансы. Они такие ну, классные. Это самое, не против. Отлично. Потому что они такие хорошие. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание. Отдельная благодарность тем